Доброе утро, коллеги. С вами Секов Роман и это ежедневный обзор основных инструментов, валютных пар, индексов на предстоящий день. Среда, 18 июля и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро/доллара. Я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк и ваши вопросы написать в комментариях. Итак, по всей видимости, коррекционное восходящее движение по евро/доллару, которое мы наблюдали на этой неделе, подходит к своему завершению. Сегодня мы уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. но ну и для более серьезного подтверждения возобновление нисходящего движения с целью снижения до 1.1493, паре евро-доллар необходимо преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу по цене 1.1612. На текущий момент продажи в сторону основного тренда здесь также имеет смысл рассматривать на коррекциях с, со стоп-лоссом за максимальное значение вчерашнего дня, которое было зафиксировано по цене 1.1744. Примерно такая же ситуация с парой британский фунт американский доллар. Вчера к концу торговой сессии мы ушли ниже Минимальные значения, которые были 16 числа, зафиксированы и обновили минимальные значения, ушли ниже минимумов пятницы. Поэтому по паре британский фунт, американский доллар, произошел возврат вновь к нисходящей тенденции и следующей цели по снижению – это область 1.2828. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3268. По паре американский доллар канадский доллар вчера к концу торговой сессии подошли вплотную к максимальным значениям 13 и 12 июля. Немного скорректировать к концу дня, но сегодня с утра произошло а, пробитие данных уровней, что также в рамках часового таймфрейма нас возвращает к фазе а, восходящего движения. И, а, собственно, оно и сейчас продолжается. Следующие цели роста – это отметка 1.3410. А, ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера и в понедельник по цене 1.3109. По паре американский доллар, японская иена ничего не меняется, тенденция восходящая и продолжается. Здесь мы не видели признаков начала коррекции, но и, собственно, все было в рамках того тренда, который формируется с 9 июля. Следующие цели роста – это движение в область 113.85, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях текущей торговой недели, которые были зафиксированы по цене 112.22. По паре австралийский доллар, американский доллар, мы обновили минимальные значения, которые были зафиксированы 16 числа. Сегодня с утра уже ушли ниже минимумов вторника, обновили минимальные значения пятницы и в принципе всей прошлой недели, что также нас возвращает вновь к нисходящему движению и вот та коррекционная формация, которая формировалась, формировалась буквально несколько дней завершается и вновь у нас продажи становятся актуальными по австралийцу. Цели по снижению это 72.99 и далее уже движение на 71. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 74.37. Еврофунт продолжает свой импульс восходящий, вчера обновили локальный максимум, дошли до целевого уровня на отметке 89.01, ну и далее уже открываются предпосылки роста на 89.78, туда сейчас еврофунт и стремится. Здесь ничего не меняется, общее направление сохраняется восходящим в рамках часового таймфрейма, ну и далее уже область восходящего движения, это отметка 89.78. А по золоту обновили минимальное значение вчера к концу торговой сессии, также а, тенденция нисходящая а, сохраняется. Опять же, начало этой а, тенденции мы отмечаем с 10 июля, она, собственно, сейчас и продолжается. Следующие цели по снижению это область 1212 долларов за тройскую унису, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 1245. Нефть марки Brent вчера не смогла уйти ниже минимальных значений, которые были 16 июля зафиксированы, но общее направление сохраняется нисходящим, поэтому ближайшие цели по данному движению это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 71.40, и далее двигаться по направлению на 69.24. А в свою очередь, если нефть марки бренд сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, то будем ожидать начала коррекционного восходящего движения, которое может завершиться вблизи отметки 75.38, и с этих уровней мы вновь получим продолжение нисходящего. Движения. По индексу DAX ушли выше области сопротивления, которую мы отмечали на максимальное значение 10 июля, что нас возвращает к фазе восходящего движения по данному активу. И вновь восходящий, восходящий импульс здесь преобладает. Цели роста это движение в области 12 846. Ну и биткоин вчера, во второй половине торговой сессии, смог преодолеть область сопротивления, которую мы отмечали ранее на уровне 6860 долларов за один биткоин и уже сегодня торгуемся в области 7500 что в рамках четырехчасового таймфрейма нам дает предпосылки на более затяжное восходящее движение по биткоину следующие цели роста это область 7736 ну и далее уже мы можем увидеть биткоин на 9900 Итак, коллеги всем спасибо за внимание с вами был Саков Роман всем желаю хорошей торговой торгового дня и увидимся уже на следующем видео всем спасибо и до свидания